Збройные силы Украины остановили колону ворога, улица Вокзальна, место Буча. Это результаты их вторгнення и работы наших збройних сил. Конечно, приватный сектор, который поруч, также получил повреждения. але все відбудуємо. все живы, все здоровы. Збройні силы Украины хорошо відпрацювало. все була Украина. До бачення. Знаете, суки-твари, что с вами будет у нас? Мрази, блин. Вот оно чмо, блин, лежит, блин, сука. Урод, блин. Играть вот с каждым, блин. Снимай. Хорошо, не будем. Чуть-чуть покажем, пускай знают, мрази, блин.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 Где наш штурман? Хай рассчитывает, штурманский расчет делает мне. Нет, пишут. Я видел. А вам теперь там делают, конечно, будут. Техника вся. Вот, пожалуйста, блядь, сука, блядь, пришли, блядь, сука, до нас пидоры ёбаные, блядь, чтоб вам, сука, всем в воду горить, блядь, пидорасы ёбаные, блядь. Сука, я своей жизни не пожалею, блядь, на этих пидоров, блядь. Сука, гандоны, это все вот возле моего дома, блядь, гандоны ёбаные, блядь. Я в долгу не остался, блядь, ребята, не остался в долгу. Вот что с них, блядь. Это вся улица вокзальная, блядь. Это кадыровцы ёбаные, блядь. Как пришли, блядь, сука, так и на тот свет ушли. Пидорасы, ёбаные, блядь. Вот что с них, блядь, поставалось, блядь. Вот что поставалось, блядь.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 Бою лузи червона калина похилилася, Чогось наша славна Украина зажурилася. А мы тую червону калину підіймемо, А мы нашу славну Украину We're selling more. Are you listening? Damn. Damn. Uh.